Уйди с дороги по автомобильная. Я тебе не знаю, понятно, что движение там. Горения. Понятно, при тысяч везде, следующего горения что пригорание тысяч следующего горения такие вот усы понули на лестницу, под ним уберем 107 швакер, хозяйка, на месте. Стоит, я вас возьму, стоит, я понятно, хозяйка, квартира на месте 107 швакер, 107 Следует второе отделение, 19, пожалуйста, сдачная часть 2-й, Да надо силам отбой. 107 понятно. Дополнительным силам отбой. 219-й, Швакиш, выслейте. 219 шваки, шваки, шваки. 219-й, мал Возвращайтесь в подразделение. Принял, возвращаемся в подразделение. понятно. Возвращаемся к подразделению распоряжения шулакиша. Ну вот, значит, случился у нас первый вызов, да, на новой машине. Как обещал, вот показываю вам каску для новой машины. Такая вот касочка. А называется она КП-92, модернизированная, отечественного производства. Такая легонькая, закос под американскую. У нее сделан. Такая вот она как.. На автолестницу пойдет работать, как будто бутафорская. Главное, что она легкая. И хорошо сидит на голове. Вот такой вот, значит, у нас вызов, значит, сейчас случился у нас. А, жарили суп, как обычно. Вот, соседи вызвали. Ну все, хорошо, что ложный. Все, всем пока.